Мы решили создать революционный продукт, который радикально отличается от всего представленного на рынке. Этот продукт создает на поверхности резинозащитную пленку. Состав выпускается в аэрозольной упаковке, что значительно облегчает обработку труднодоступных поверхностей и деталей. Благодаря особой композиции растворителей состав высыхает за 10-15 секунд. Он не стирается, не стекает, не пачкает одежду, не пачкает руки. Силиконовый воск просто необходим автолюбителям в холодное время года. Он препятствует примерзанию уплотнительных дверей, так же как лючков бензобака. Он, ложась с полимерной пленкой, он вытесняет воду. Еще одна отличительная особенность силиконового воска – это его эластичность. Повторяя деформации резиновых деталей, он не растрескивается и не отслаивается с поверхности. При этом полимерная пленка сохраняет свои свойства в очень большом диапазоне температур от минус 50 до плюс 100 градусов. Он идеально подходит для обработки петель, замков, защищает металлические детали от коррозии. Обработка деталей интерьера помогает избавиться от скрипов, сверчков между пластиковыми деталями. Полимерная пленка, создаваемая силиконовым воском, прекрасный диэлектрик. Она защищает от окисления, клеммы аккумуляторов, контакты проводки, провода. Также силиконовый воск, конечно же, необходим в быту. Можно обработать уплотнители окон, петель дверных, замков, как врезных, так и навесных. Это и многое другое может инновационный продукт силиконовый воск.